Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как же начать трансляцию на Твиче. Но для того, чтобы начать трансляцию на Twitch, нам предварительно нужно скачать программу Twitch Studio, так как в обычном Твиче этого вы не сделаете. Сейчас я вам покажу, что в обычном Twitch на компьютере трансляцию сделать нельзя. Когда вы заходите в обычный Twitch, здесь вы увидите чужие трансляции и трансляции тех, на кого вы подписаны. А, даже если мы зайдем на канал свой вот зашли мы то здесь нельзя завести стрим как видите этой кнопки в обычном течении нет и спросите у меня что же делать если у меня нету этой кнопки какие приложения скачивать что же делать для этого нужно скачать Twitch Studio как я уже говорил ранее зайти в него и здесь вам предложит сначала я уже зарегистрировался и здесь вам сначала предложит зарегистрировать ваш профиль на твиче если у вас уже он есть то вы вводите свой ник и свой пароль пароль я вводил уже и ник тоже и поэтому у меня вот такая вот штука как же здесь настраивать стримы вы спросите меня и что же тут делать как это все включать выключать и как вообще стримить игры. Для того, чтобы вам стримить игры, вы нажимаете а, чат вы включаете, допустим, еще. Обои выбираете обязательно. Оповещение включаете. А, здесь а, может быть не видно. Для того, чтобы захват вы заходите в захват игры. И вот видите, у вас тут целая куча всего. Нажимаете захват игры, изменить и изменить. И здесь просто выбираете то, что вам нужно стримить. Вот ваши окна, которые вы хотите стримить. Отобразить весь экран ставить готово ну и в принципе настраивайте вашу трансляцию здесь можно выбрать фон обои их также можно отключить нажав на скрыть слой и здесь у вас вместо обои будет черный вот такой вот квадратик и, в принципе вы можете выбрать свою игру либо выбрать какое-то приложение которое вы хотите стримить например браузер и здесь вы просто нажимаете захват игры, здесь нажимаете изменить, и здесь вы нажимаете опять изменить на серую кнопочку, и выбираете что вы хотите. Автоматически вы выбираете, ставите готово, и заходите в какую-либо игру, и все будет хорошо. Далее вы нажимаете сохранить, и начать трансляцию. Надеюсь, вам все было понятно подписывайтесь на канал ставьте лайки не забудьте нажать на колокольчик написать свой комментарий поделиться с другом и всем спасибо за просмотр всем пока!